проходить нынешнее время чтобы снимать стресс вот этих практик их очень много самая простая это практика когда у вас стресс появляется вот как вообще себя вести мужчина на вас орет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 Неприятное, выбрасываете себя как медузу, а тот пар, который остался, равномерно распределяете по всему своему телу. Это метод из бесплатной первой страницы.